Всех приветствую на канале Техорбита. В этом видео у нас пойдет речь по 3D-печати. Поступил мне вот такой заказ. Это ножка от коляски. И, как видите, она лопнула. Сама форма ножки не такая уж сложная, но сложность заключается в том, то, что вот этот металлический штырь залит. И то, что его отсюда вынуть просто так никак не получится. И как-то нужно распечатать такую же деталь, чтобы в ней также был данный штырь. Давайте выломим его отсюда. Вот, как видите, здесь вот паз. Внутри ответное кольцо, и оно как раз и удерживает данный штырь. И штырь на него посажен намертво. То есть отсюда никак, кроме того, как через трещину, больше его никак отсюда не вытащишь. Так, задача ясна. Как определиться, как нам впечатать в такую конструкцию этот штырь? Просто впечатать нам его никак не получится. Значит, как мы поступим? Мы смоделируем вот эту деталь из двух половинок. Что я и сделал в Autodesk конвертор. Вот две одинаковые половинки такой детали. И здесь дополнительно, после склейки, будет скреплять данную конструкцию болтик с гайкой. Вот такая вот конструкция. В принципе, по аналогии, которая была, у нас получается. Здесь, конечно, я сделал все литое. Пустот никаких нет, как в данном заводском образце. Это, конечно, понятно, что это делается для экономии пластика но в ущерб жесткости самой конструкции. Итак, чем будем склеивать эти две половины? А склеивать будем их клеем. Это ненадежно. Сами, наверное, многие много раз пробовали склеивать что-нибудь, хоть каким клеем, хоть суперклеем, хоть каким-то другим клеем. Склеить две половинки, тем более это напомню, то что это крепление колеса коляски. Должно быть крепко все, и любые известные клеи сюда не подойдут. Клеить будем при помощи дихлорметана, по-другому метилен хлористый. Его я приобрел, вот эту литровую бутылку, приобрел на сайте Озон. Кстати, я много сейчас стал выписывать с сайта Озон, потому что у нас, во-первых, в Градке появились пункты выдачи, а во-вторых, в принципе, ну, там много всего есть. И он что-то подобие AliExpress, И цены там, кстати, зачастую бывают и ниже, чем на AliExpress. Кому нужно, ссылку оставлю в описании под видео. Потому что нигде ни в строительных магазинах, ни в каких других магазинах я его не смог найти. И продавцы даже не знали о его существовании. Ну, может быть, где-то в больших городах и знают. Но у меня городок маленький. Здесь этот метан, про него никто и не слышал. Как действует дихлорметан? Он не действует как клей. Как действует у нас клей? Клей просто привязывается к порам одной и другой половины и за счет этого держит их вместе. Дихлорметан, пластик, он растворяет его поверхность и склеиваемые части между собой соединяются на молекулярном уровне. Так что, по сути, получается как Цельная летая деталь. И, кстати, заметьте, качество печати какое. Просто песня. Это Tronxia 2 Pro так печатает. Нравится, вообще люблю этот принтер. Так, сейчас смазываем аккуратно дихлорметаном обе половинки. Вставляем штырь. Соединяем эти две половинки. И примерно на сутки сжимаем при помощи струбцины. Так она сутки у меня пролежит. И потом посмотрим, насколько хорошо она склеилась. Ну, как я знаю, сколько я узнавал про этот дихлорметан, сколько смотрел разнообразных обзоров, все просто восхищаются от его клеющих, так сказать, свойств. Ну, и еще, кстати, он хорошо, лучше, чем ацетон, скрывает слои. То есть, если деталь подержать на паровой бане, или просто помазать метаном кисточкой, то видимость слоев практически пропадает, и деталь становится близкая к литью. Но насчет этого мы обязательно еще поэкспериментируем, будет отдельный видос. А сейчас пока мне вот подвернулся вот этот заказ, и товарищ попросил его просто побыстрее сделать, потому что без этого крепления колесика для коляски им трудно гулять без коляски с ребенком. Так что это видео записываю прям по ходу дела. Обязательно работайте в проветривом помещении и не забывайте про средства защиты, потому что дихлорметан штука довольно ядовитая. Хотя и пахнет намного слабее, чем ацетон. Даже не то, что намного слабее пахнет, практически не имеет запаха. Чуть ощутимый. Но очень ядовитый. Сейчас он мне стол растворит. Очень быстро улетучивается. Мазать нужно довольно быстро, потому что очень быстро улетучивается. Высыхает моментально. Не забывайте про проветриваемые помещения. Сейчас так вот жирненько намажем. Так, быстренько, быстренько, ай я действуем, быстро. Это сливаем остатки две капли. И быстро закрываем. Быстро, быстро действуем. Быстро, быстро зажимаем струбциной. Так, быстро, но аккуратно. даже немножко сюда попал потек, он видите даже прям вот быстренько поплавился. хотя это поджи у нас. Так, можно еще попробовать. Вот видите немножко вот сквозняк попал, когда печатался, и прям чуть-чуть вот сейчас видать что уголки чуть-чуть завернуло. Сейчас мы еще раз промажем вот эти вот трещинки, чтобы туда дихлорметан попал у нас. прям жирненько его заливаем о уже улетучился очень быстро улетучивается просто вообще кошмар какой-то и не успеваю мазать так ну все теперь оставляю вот так вот под прессом на сутки и будем смотреть что у нас получилось И вот, ребят, прошли сутки. Я снимаю на вечер следующего дня. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Деталь склеилась, хоть и видно шов, но она склеилась так, то, что стало единым целым. Я плоскогубцами пробовал. Кстати, когда мазал, много я намазал, все-таки туда... Между штырем и самим корпусом дихлорметан тоже попал. И приклеил вот этот штырь в корпусе намертво вообще. Я пробовал плоскогубцами, вот видно. Так, фокус. Вот видно, тут стружку даже снял, пробовал как-то или выкворчить его, или хотя бы его на своей оси повертеть. Но бесполезно, снял стружку с самого этого штока. Вот видно, тут брал плоскогубцами, повыше плоскогубцами брал. То есть даже сам штырь вклеился в корпус намертво. Давайте вот сейчас при помощи лупы, сейчас более детально попробуем рассмотреть шов. Вот думаю видно, то, что в районе шва слилось в единое целое. И как можете видеть, как промазывал клеем, там получились поверхности гладкие слои практически не видно и на ощупь они такие же гладкие ну вот практически как литье да даже не практически а прям гладкие как литье тоже вот смотрим шов видно то что посередине шва все слилось в единое так что дихлор метан выполнил свою работу на 100 процентов Сейчас для большей надежности я скреплю еще это все дело болтиком с гайкой и можно будет отдавать деталь заказчику. Вообще хотел сделать с двух сторон скрепить гайкой с болтом, но здесь у нас отверстие под штырь, а здесь у нас отверстие под пружину амортизатора. Скрепляем, отверстие получилось плотным, сразу загоним с другой стороны гайку. Тут я сделал под гайку грани, чтобы она здесь не проворачивалась. Нет, все таки наверное, надо пройтись сверлышком Тесноватые отверстие я сделал. Болтик оказался длинноватым и очень некрасиво сильно торчал с другой стороны. Пришлось его немножко отпилить. Теперь, думаю, финальная сборка. Последний штрих.